Привет, ребята! Две посылочки ко мне пришло. А давайте покажу, что в этих посылках довольно интересный. Начнем, пожалуй, с этой коробочки. прикольно, прикольно упаковано. Мы видим здесь ролл монет. 65 лет победы Великой Отечественной войны. 41-45. Действительно, это ролловое состояние сохранность этих монет 50 монет вот такая первая посылочка давайте смотреть что дальше я даже не знаю сколько стороны подойти к этому то здесь у нас прибыла из монет и тут довольно много разных монеток грина 2010 -го штемпельный блеск 2001 2010 все что нужно Тут у нас 2010 те гривны которые э, непосредственно пойдут в альбом в штемпельном сохране из роллов Вот, вот они. Собственно, вот так вот они и выглядят ролловые. Ну, либо мешковые, в штемпельном блеске. Видите, сейчас я, я конечно, более детально покажу все-все-все монетки. Так что продолжайте смотреть что вот сейчас смотрю монетки которые ко мне приехали э, от одного продавца он занимается тем что там собирает роллы я так понял непосредственно мешки с монетами э, ну довольно э, несколько монет в приличном прям состоянии я, я бы сказал э, штемпельный блеск присутствует хотя э, честно скажу э, ждал я немножко большего от э, Заявленных непосредственно монет со штемпельным блеском. Ну, какие-то микроудары я вижу есть. И вот тут, как будто, вообще подшлифовка у этой гривны. Давайте посмотрим еще другие. В целом состояние, которое вот на этих монетах, оно довольно прилично. И можно положить в папку, в коллекцию данной монетки. Здесь нет юбилейных монет, здесь те, которые посвящены событиям Это обычная обиходка Ну, обиходка э, Та, которая в хорошем состоянии Скажем так, даже я бы сказал э, В Действительно э, хорошем Без каких-либо проблем В блеске 2004 Я прямо так вот Пока не встречал, чтобы Полежать в руках, посмотреть как выглядит Монетка в штемпельном блеске Ну, в состоянии И там из мешка вот, например, не знаю, как камера передает 2005. Здесь мы можем отследить, да, как штемпельный блеск бегает. 2010 год. Конечно, приятно в руках держать такие монеты со штемпельным блеском. Видно, как луч света проходит. А по цене я оцениваю в 60 гривен в штемпеле 2001 год. Вот мы можем посмотреть, как, как она переливается. Как раз в альбом пойдет. И а, дальше я покажу вам другой формат, другой год. Это 2003, тоже она в штемпельном блеске. А я бы оценил ее ну, гривен в 50, скорее всего. Давайте посмотрим теперь а, ролловый С сохран. Вот, например, у меня есть ролл 50 гривен, монеты 1 гривны. А сейчас я покажу вам ролл монет 65 лет победы в Великой Отечественной войне. На самом деле не так легко достать этот ролл, потому что, ну, во-первых, уже довольно много прошло лет, и... Эти монеты, конечно, разрывались в банках и, и, скажем так, уходили в оборот. Это ролл уже, кстати, как раз разорванный с маками. Я честно сказать, для чего он разрывался? Для того, чтобы положить в альбом. Вот, вот так вот хранятся вообще сами по себе роллы в сапайке. Там даже целые планшеты такие довольно большие. Но в целом я не рекомендую разрывать именно ролл, потому что его дороже можно будет продать непосредственно вот так вот. На самом деле, смотрите, я вам сейчас покажу монету, гляньте, как думаете, какой год. Монета тоже в штемпельном сохране. Напишите сейчас в комментариях, какой год. Это, на самом деле, 96 год. Очень старая монета, можно так сказать, да, и 96 -го года в отличнейшем состоянии. Я попрошу вас не путать, когда монеты идут натертые, пастой гои, помытые и, или в хорошем штемпельном состоянии. Вот я сейчас, кстати, показываю в сравнении уже с другой монетой. Как думаете, какой год? Ну да, сейчас вы увидите. Да, это 2001 год. И штемпельные монеты, конечно, по-разному выглядят, потому что у них... Разный формат состав металла, но вы должны отличать, как выглядит монета 96 -го года в штемпельном состоянии, не натертая. Вот так вот я ее сейчас показываю. И 2001 -го. Вот На самом деле сейчас, я думаю, у этой монеты будет рост цены однозначно, потому что небольшой у нее а, тираж. Но, к сожалению, рынок наводнили монетами, этими 95-ми за поэтому немножко цена просела. Но в целом, я думаю цена у нее будет потихоньку повышаться, потому что это очень, скажем так, ценная монета в коллекцию. Друзья, если вам было интересно посмотреть на монеты, поставьте, пожалуйста, лайк на монеты вот в таком замечательном состоянии. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!